Всем привет! Сегодня у нас 27 октября и у нас день автомобилистов, с чем вас и поздравляю. Знаю, что многие из вас праздник отмечали вчера. Отдыхайте, ребята, а мы едем работаем. начался. Электрики и дождик. Дело несовместимое. Сидим, ждем, пьем чайок. Закончили диагностику светильников. Еще раз праздник, друзья. Хороший вам дорог. Мы едем отмечать. Всем удачи.